Собственно, это вся моя декоративная косметика. Я обязательно сейчас вам расскажу по каждый элемент своей коллекции, потому что я их выбирала очень долгие годы. И практически все здесь отобрано исключительно идеально для меня. Этого количества мне хватает, чтобы сделать макияж любой, причем как вечерний, так и дневной. Итак, начнем разбирать и мыть мою маленькую коллекцию косметики И я вкратце буду вам рассказывать о каждом из продуктов И возможно что-то почищу или выкину Так, начну с денюшечек Первое, что мне попадается, две вот такие однушечки от фирмы Мальва. В персико-бежевом оттенке и в коричневом Брала их для того, чтобы делать дневной макияж этот на основной веко, это на складку века. Очень классное качество теней, хорошо держится и мало стоят. Очень довольна ими, и они, кстати, не очень сильно опылятся, поэтому с ними работа минимальная. Следующая палитра, это палитра от Ruby Rose, которую я обожала, когда она ко мне пришла. Она очень дешево мне обошлась, и здесь очень много оттенков. Даже есть консилер или это база, я вот так и не поняла можно сделать любой макияж но по моему от нее у меня началась аллергия я конечно дам ей еще один шанс но если она не оправдает мои надежды то возможно я ее выброшу очень Или часто же. в таких тенях где много рефилов грязнятся вот эти вот бортики и я увидела Давно лайфхак, как можно их почистить и активно им пользуюсь. Берем любую плоскую, любую плоскую баночку. У меня это тени Maybelline. Наматываем салфетку на любую в принципе, сторону. Я наматываю на крышечку, вот так, чтобы она тоже была плоской и просто проходимся по этим лефильчикам. Но этот лайфхак работает, если тени втоплены в палетку. Если тени находятся на одном уровне, видите, сколько грязи, то лайфхак не сработает, и нужно обратить на это внимание, потому что новые свои тени я пыталась так почистить, у меня ничего не получилось. Вот И палеточка чистенькая, все вот эти переходики чистенькие. Нужно еще раз поменять. Очень грязная, конечно, она у меня была, пылится сильно. Но видите, сколько грязи собрала салфетка. И, собственно говоря, давайте расскажу вам про вот эти тени, которыми я вытираю остальные свои тени. Это Maybelline 24 часа Color Tattoo. Конкретно... Конкретно какой оттенок я вам не скажу, потому что этикетки нет. Брала его в, в качестве базы под тени. Неплохо справлялся со своими свойствами. Они еще рабочие. Но как-то я ими не пользуюсь, но нужно, я чувствую, добить. Просто нравится упаковочка, да. И в принципе удобно мне вытерять остачу. Следующие тени это. Когда-то была новинка от Glamby, сейчас Глэмби совсем поменяли свой бренд, внешнюю упаковку, но у меня осталась еще вот эта палетка, Berry Velvet называется. Брала ее для того, чтобы делать яркий дневной макияж, но кроме вот этих двух, даже трех оттенков, я больше ничего не использую, потому что она достаточно ядреная, очень сильная пигментация у теней, и темные оттенки я использовала только для макияжа на Новый год. В общем, если делать какой-то тематический мейк для фотосессии или еще куда-то эти тени классные, но на каждый день они слишком интенсивные и без базы под тени они, конечно, носятся не очень хорошо. Но пока храню, нравятся. Посмотрим, что будет дальше. Но в последнее время я ими даже не пользовалась. А дальше это те самые тени, которые невозможно выделить с помощью вот этого способа, потому что рефил у них находится на одном уровне с палеткой самой. Это моя новиночка Maybelline Nudes. Заказывала на Makeup UA. но лоханулась немножко в чем? В том, что мне показалось, что на сайте они стоят дешевле, чем в Еве. Но на самом деле... Это просто две разные палетки. Внешне по названию они называют, ну как, они выглядят одинаково, но по сути сама разница это в оттенках. Здесь более интенсивные контрастные оттенки, в Еве же продаются более нюдовые, более естественные на каждый день оттенки и цена намного выше. Тем не менее, я этой палеткой очень часто пользуюсь, мне безумно нравится качество этих теней и она мне обошлась очень бюджетно. В плане того, как ее чистить, я еще не разобралась. Просто аккуратно буду проходить ватной палочкой, наверное. Это первый раз я буду чистить. Она сама по себе маркой, потому что у нее рефилы на одном уровне находятся. Видите? Я думаю, вы понимаете, они не втоплены в палетку. Из-за этого все очень пылится, если ей часто пользоваться. Так, это моя первая палитра теней из сегмента более дорогих, не бюджетных. Она только увесистая. Заказывала я ее аж из-за границы на майкапе тоже заказывала. Она очень офигенная, но очень маркая у нее упаковка. Тоже брала для того, чтобы делать э, дневной макияж. Тут классное плотное зеркало и вот такие разные оттенки. Я давно хотела тени мейкап Revolution и вот они, я их получила, но оттереть их будет сложно. Попробую сейчас воспользоваться спиртиком и ватным диском, чтобы вытереть вот эти разводы. В средине же тоже так же получится вытереть этим способом. Тени очень классные, очень пигментированные. Если использовать на базу под тени, держаться будут весь день, Проверим. Дальше, продуктов для лица у меня очень мало. У меня есть вот такие тенюшечки, два бронзера. Одна пудрочка и вот такая палитра. Что здесь у нас? Здесь у нас румяна, бронзер, хайлайтеры и как это называется. И румяна. Так, это у меня палитрочка от фирмы Glamby. Тоже уже такой палитры нет. Это старые остатки. Сейчас у них абсолютно поменялся внешний вид этого продукта. Да и, по-моему, вообще такого уже нету. Очень хорошие, стойкие. Пользуюсь не часто, потому что не совсем понимаю вот этот вот хайлайтер. Но если мне хочется чего-то яркого, интересного, конечно, залажу сюда и использую. И мне здесь нравится очень вот этот рыжий бронзер. Хотя я его использую как румяшки. Мне очень нравятся рыжие румяшки. Прикольно. Пока оставлю. Так, дальше у меня есть вот такой маленький бронзер от фирмы Этуаль. Это даже не бронзер, это пудра для контурирования лица. Мнор-туром оттенки. Брала ее давно, когда еще работал в просторе. До сих пор она у меня хранится. Очень нравится. И тут очень классный хайлайтер. Вот такие маленькие тенюшечки от фирмы Bell. Они, конечно, классные. Но есть у них один недостаток. Слишком уж они крошатся. Прям очень сильно. У меня они, видите, уже побитые. Причем они мне не падали, они мне не ударялись. Просто вот они такие сами по себе, сильно сухие. Тем не менее, я их храню, люблю и уважаю. Дальше тоже от фирмы Белль. Мой любимый бронзер. Сберу. Он мне даже уже подстерся. Сейчас скажу, какой-то 0,25 оттенок. Обожаю его. Просто не знаю без него жизни. Мне он нравится. Он не рыжит. Он не краснит, он прям такой, как нужно. И на лето, и на зиму использую только его, поэтому он меня меня have. Так, и последнее, что у меня есть, это пудрочка от фирмы Evelyn, матирующая банановая. У меня такая же была персиковая, но она мне нравилась, честно говоря, больше. Банановый аромат мне вообще как-то не зашел, но пользуюсь, потому что нету другой и много мне вообще этих пудр собственно говоря не нужно немножко пылит но я почему то полюбила такой вид пудры она очень невесомая классно наносится и хорошо держит макияж поэтому я довольна стоит дешево я никогда не думала что я полюблю фирму Evelyn в плане пудры так что могу советовать и я думаю что я еще раз куплю себе Именно персиковую пудру. Ну, здесь просто она банановая. Есть такая же, только персиковая. Так, у меня здесь стоит вот такая мицеллярная вода от Ивраше, Но на самом деле здесь не мицеллярная вода от Ивраше. Здесь уже намешано столько этих вот, что я уже не знаю конкретно, какая из них здесь превосходит все остальные. Мне понравилась вот эта баночка. Я начала сюда сливать все мицеллярные воды, которые у меня заканчивались. И использую ее, когда у меня что-то подтекло по макияжу. Но я думаю, что нужно перелить ее в более меньшую емкость. У меня есть такие маленькие дозаторы. И хранить ее именно так, потому что в этом варианте не очень удобно. Она очень большая. Это я сделаю потом. Есть вот такое мыло для бровей, которое я выброшу. Выброшу, потому что оно мне не нравится. Оно уже давно у меня лежит. И у меня тоже на него появилась аллергия. Поэтому его мы выбрасываем. Минус один. Дальше я вам покажу свои тональные кремы. Которыми я сейчас не пользуюсь, потому что лето и жарко. Но на зиму я их люблю. И на осень. Первый мой любимчик, что это Maybelline. Супер стоит 24 часа. Очень мне нравится. Очень удобный дозатор, он очень грязный, меня надо его вымыть уже. Хороший крем, конечно, тоже такой не дешевый, зато очень имеет, зато имеет классное покрытие, стойкий и плотный. Следующий это биби крем от Холика Холика. Брала в Еве по скидке, тоже очень нравится, он подстраивается под цвет кожи. И хорошо держится. Очень красивое получается лицо, оттенок лица. И в последнее время я использовала именно его. Но обязательно нужно припудрить, потому что здесь, по-моему, есть и СПЕФ да, 30. И последний крем, который я покупала, просто по старому воспоминанию, это Энфи от Maybelline. Раньше я им пользовалась постоянно. И решила попробовать его еще раз, но потом съездила на море и перестала пока что пользоваться э, тональными кремами но на зиму я думаю я его добью а, да девчонки я забыла вам сказать про базу по тени моей новой вот фирмы Ardeco в таком черном тюбике. очень нравится она конечно имеет очень странный запах вазелина со звездочкой но держит тени хорошо и у меня от нее нет аллергии бюджетная была поэтому я решила попробовать очень хорошо от нее отзывались. Да, действительно она классная, советую всем и у нее очень милая упаковочка И давайте еще пару любимчиков и я буду просто подряд все чистить потому что видео что-то затянулось Первое, что покажу, это мои любимые бальзамы для губ которые я использую в основном перед сном или на кутикулу или на участке, которые сухие на моем теле это у меня от фирмы Арифлейм. Вот этот с виноградом, вот этот по-моему с персиком. Они натуральные Убегает. Здесь я уже достаточно его хорошо использовала. Здесь у меня практически новый. Мне очень они нравятся. У них классный аромат. Они действительно увлажняют. А еще эти милые баночки не оставляют меня равнодушными. Классно выглядят в полочке и миленькие. И две моих любимых помадки от Avon. Матовые. Вот в таком оттеночке и вот в таком ярком оттеночке. Очень люблю эти, эти помады от Эйвен, но мало пользуюсь, потому что сейчас все ходим в масках. Я помаду особо не использую. Дальше я буду просто чистить все свои карандашики, все свои помадки. Карандаши я обязательно пересматриваю на то подходит мне оттенок сейчас или нет, и если все хорошо, я обязательно его подтачиваю, чтобы они у меня всегда были на ходу.